Я все же желаю, чтобы вам не приходилось делать вид, что у вас на сердце покоя, чтобы этот покой действительно у вас на душе был. А если его нет, значит время сменить маршрут. Если пусто в душе, значит время сменить маршрут. Запиши в голове разборчиво, бесчернил. Если любят тебя, обязательно подождут. Если счастье придет, значит, ты его заслужил. Сколько б не было лет душой, будь молодым и не думай, когда. И где будет твой финал нелюбящих тебя? Спокойно отдай другим отражение ищи в душе. Если дом опустел, не бойся покинуть дом. Если город не тот, решайся и двигай прочь. Если ленишься ты, все даст и тебе с трудом, И никто и ничем не сможет тебе помочь. Если врагу тебя, врагу пожелай добра. Каждый мелочи в жизни всегда будь открыт, и рад, если прошло уйти, то значит тебе пора и не смей никогда с упреком смотреть назад. И не бойся искать, такие свое найдут, и не бойся терять на это ни лет, ни сил. Ведь если любят тебя, обязательно подождут. Если счастье придет, значит ты его заслужил. А я абсолютно уверена, что каждый из вас заслуживает нас самого настоящего счастья. Я искренне вам его желаю.